Открываю Васаби, наливаю сои, похуй кто что скажет, мама, хайм, сори, прият, познакомись, называй по имени, для вас я Валентинки, амбассадор Деливери, очень везучий пацан, сразу можно сказать, с копирами заодно, я тоже делаю ставки, только с приставкой, да, если заказ уже сделан, не вздумай набирать мой номер, я занят... Зачими делами, сучара, надеюсь, ты понял Просто вырубая виртуальный номерок и принимаю смыль Сегодня мы обедаем на кэс, я смотрю в это меню Ебать, там кулинария, это что-то на уровне пиката капиталии мы грех в том, что я могу тебя сожрать Живьем, кости да как-нибудь прожуем Люблю сочные булочки, роллы да курочки Так, чтобы пахло на весь район Не учи меня кушать, ученочек Не учи меня кушать, сучоночек